приветствуем вас на канале клиники аллергомед сегодня представляем вам аллерголога моисееву татьяну вячеславовну татьяна вячеславовна врач высшей категории аллерголог окончила в 1990 году санкт петербургский государственный медицинский университет имени академика павлова ординатуру проходила на базе того же университета на отделении госпитальной терапии ее специализации аллергология терапия направление деятельности диагностика и лечение аллергических заболеваний, бронхиальная астма, атопические дерматиты, беременных с аллергическими заболеваниями, использует современные методы лечения и диагностики, проводит аллергоспецифическую иммунотерапию, проводит комплексную терапию заболеваний с использованием остеопатии и иглорефлексотерапии. Образование и опыт работы, в 1990 году Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова, с 1990 по 1991 год, интернатура на базе Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета имени Академика Павлова, на отделении госпитальной терапии. С 1991 по 1993 год, клиническая ординатура на базе Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета имени Академика Павлова, на отделении госпитальной терапии. С 1992 по 1999 год работала в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Академика Павлова. С 1999 по 2001 год, СПБ ГПУ Поликлиника номер 32, с 2001 по 2006 год СПБ ГПУ Поликлиника номер 37, с 2006 по 2013 год ООО «Голланд», клиника страховой компании «Ресо». Научные интересы связаны с лечением бронхиальной астмы у беременных. Татьяна Вячеславовна написала более 15 печатных работ. Она постоянный участник конференций. Ежегодное участие в конференциях Российской Академии Медицинских наук и Школы ОСИТ Института Аллергологии и Иммунологии Город Москва. Записаться к ней на прием онлайн, вы можете на нашем сайте, аллергомед.ру. Клиника Аллергомед ждет вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект, 109.